Привет, на связи Евгений Ванин. Сегодня продолжаю обзор проекта x И, как и обещал, покажу, как здесь подавать рекламу. Потому что, покупая здесь бинар, вы, соответственно, получаете рекламные показы. Вот. Заодно, давайте подведем немножко итоги. В принципе, еще суток, конечно же, не прошло. Но уже, в принципе, ну, грубо говоря, я вчера где-то, наверное, пол полдвенадцатого да, начал работать по этому проекту и где-то в час ночи опубликовал видео. Ну, грубо говоря, практически сутки прошли и за этот день заработано, за сегодняшний день, как вы видите, вот заработано за сегодня 15 560 рублей. Но ну, опять же, это как бы не окончательная сумма, я думаю, к 12 ближе будет намного больше, да, я думаю, может быть даже дойдет до 20 000 рублей. За сутки. Опять же, что хочу сказать: да, то есть люди присоединяются. Маркетинг очень простой. Вход всего 50 рублей в первый бинар, второй там 100 200 400 800 и тысяч, да, То есть здесь, в принципе, все достаточно просто и любому, как говорится, по карману. У меня сейчас открыто 6 бинаров. Ну, давайте покажу в деталях, да, как это выглядит. Можно любое открыть, они в принципе все одинаковые. Бинар, так скажем, работает на 10 уровней в глубину на да, то есть 10 уровней выстраивается вот вы видите моя команда вот таким вот образом все это строится да вот и грубо говоря со своих личных партнеров вы зарабатываете 50 процентов вот, вот 20, 25 рублей это ваш реферал 5 рублей заклона ну грубо говоря за того человека, который просто зарегистрировался где-то в сети в этой сетке. И, соответственно, вот таким вот образом все это идет. Вот, ну, 50% с реферала и 5, 5% не процентов, тут 5 рублей. То есть 10% с любого партнера, который подключается ниже вас. Да? То есть он попадает в вашу сетку, и, соответственно, вы с него получаете партнерское вознаграждение. У меня заполнена практически половина уже первого бинара. То есть, здесь всего 63 ячейки, то есть, 63 места и, соответственно, вот бинар заполняется. Стоимость, еще раз повторюсь, первого бинара 50 рублей, потом идет 100, 200 и так далее. Соответственно, когда бинар идет за 100 рублей, то с ваших личных рефералов вы зарабатываете уже не 25 а 50 рублей, ну и так далее, да? то есть все удваивается. Здесь вы видите следующий клон, да? то есть, когда у меня закроется веби... э, вебинар, хотел сказать, когда у меня этот бинар полностью закроется, у меня автоматически появится еще один клон, под которого будет соответственно, который также встанет в эту структуру и соответственно под ним будет опять выстраиваться э, точно такое же дерево партнеров. Вот, и также все мои партнеры, у которых этот бинар закроется. Вот. Также будут попадать, опять же, в мою структуру. И все это, опять, как говорится, будет выстраиваться. Вот таким вот образом, все это работает. Вот. Что касается, давайте, маркетинга, еще зайдем. Второго маркетинга. Это бриз. Да? По нему выплата осуществляется только одна. Да? Ну, как одна. То есть она будет постоянно. Вот. Но. Для того, чтобы получить выплату, здесь выплата сразу идет 52 тысячи 120 рублей. То есть вы заходите в первый стол, я уже показывал это в своем первом видео. Если не смотрели, под этим видео будет прям инструкция находиться. Переходите на эту инструкцию. Я там показываю все свои видеоуроки, какие я записал. Показываю чеки, которые получают люди там за полтора месяца. Там есть человек, который заработал 3 миллиона рублей. В принципе, очень даже неплохо. Вот И смотрите, у меня уже, я открывал три стола. Вот, сейчас у меня уже четвертый стол закрывается. На первом столе у меня 178 клонов. Ваших личных клонов 7, на втором столе 7, на третьем столе 7. Соответственно, сейчас у меня на четвертом столе тоже все заполняется. Как только заполнится 7 человек, у меня откроется пятый стол. И как только пятый стол закончится, закроется, соответственно, я получу выплату 52 тысячи рублей. Но я думаю, что это произойдет. Ну, на днях, может быть, завтра, да, уже это произойти. Вот. В принципе, давайте еще раз покажу результаты. В глобальной матрице зайдем. 15 пятьсот рублей я также покажу как здесь насколько быстро здесь выводятся деньги то есть они выводятся моментально на ваш кошелек вот но давайте сначала подадим рекламу то есть когда вы покупаете бинар какой-то да то есть видите вот купить бинар можно за 1600 рублей это мой следующий бинар я его чуть позже куплю вот здесь вы видите да то есть 800 рублей на вывод с каждого созданного клона то есть вашего на вывод с каждого купившего реферала и 160 рублей с каждого члены иерархии, то есть, с тех людей, которые попадают в данный бинар, ну, грубо говоря, там по вашей ссылке, либо переливами к вам приходит, то есть, вы получаете с него 160 рублей с любого партнера, который под вас попадает, вот, если же мы берем, например, не бинар, а маркетинг Бриз, давайте еще раз посмотрим то здесь при активации стола, да, то есть, видите, первый стол 50 рублей стоит, второй стоит 200, третий стол 800. То есть, больше купить нельзя. Остальные заполняются только за счет а, партнеров. Да. Вот. И а, я рекомендую, опять же, покупать первый стол не просто за 50 рублей, да, а выкупить там сразу все 7 мест для себя, да, для того, чтобы в дальнейшем все это очень быстро закрывалось и, грубо говоря, каждый ваш реферал, каждый ваш клон переходил в следующий стол и так далее. Да, то есть, потом в дальнейшем 52 тысячи будет получить намного проще, намного быстрее, так скажем. Что здесь дается, да, то есть, здесь за первый стол за, 50, за каждые 50 рублей вам дается 1000 рекламных показов, за второй стол, когда вы туда переходите, вам дается 400 а точнее 4 тысячи рекламных показов, и третий стол 16 тысяч рекламных показов. Вот. То есть вы по сути покупаете рекламу и попадаете в этот стол. Когда эти столы все заполняются, то есть до 5, вы получаете выплату 51 200 рублей. У меня эти слоты уже заполнены практически, как вы видите, да, то есть вот вся моя структура, то есть четвертый стол остался пятый и, грубо говоря, выплаты. Итак, друзья, давайте теперь закажем рекламу. Покажу, как это сделать. Заходите в кабинет. Здесь есть у нас раздел «Реклама». Соответственно, для того, чтобы нам добавить баннер, вы можете вот здесь вот посмотреть подробнее о кабинете. Да, то есть вот этот вопросик нажать. Загружаем «Как загрузить рекламный баннер». Вот. Для создания постера используется кнопка «При создании постера» необходимо выбрать «Расположение». Завести его размер там, и так далее. То есть вам нужно заранее подготовить размер баннера. Вот, есть нижний размер, там такой-то, такой-то, такой-то. А, ну, давайте мы сделаем с вами это. Нажимаем создать постер. Первое, что нам нужно сделать, выбрать это расположение. У меня будет 300 на 600. Это вот такое вот расположение. Название 7booster. Seven booster вот так вот, и, соответственно, ссылочку на Seven booster я сюда закладываю. Далее загружаю баннер, в самую последнюю очередь, да, иначе будет выдавать ошибку, нажимаю «Открыть», идет какое-то ожидание, все, постер успешно создан. Вот они, постеры у меня, да, то есть, э, ну, давайте вот этот один удалим, по 7-booster оставим, подтвердить удаление, вот, останется один баннер, и, соответственно, здесь вы сможете смотреть, сколько, какое количество просмотров, какое количество переходов и так далее, и отсюда же вы сможете, соответственно, эти баннеры удалять. Вот, как только он пройдет модерацию, соответственно, он будет показываться на самом сайте вот в принципе и все давайте теперь покажу как быстро выводятся деньги отсюда да из кабинета мы сейчас зайдем с вами на мой кошелек payer давайте сюда зайдем 26444 далее вот сейчас вы видите у меня здесь 10 восемь рублей я захожу, соответственно, в систему BINX, захожу в кабинет, нажимаю вывод средств, вот, у меня сейчас здесь на балансе 4380 рублей. Ну, давайте мы их выведем. Нужно изначально выбрать систему, на которой будете выводить. Да, то есть есть Payer, да, есть Kiwi, есть Яндекс, да, везде разный процент. Я, соответственно, вывожу на Payer, да. Нажимаю Продолжить. Ввожу сюда свой номер кошелька. Суммой 4380 рублей. Нажимаю продолжить. Вот. Ну, за вычетом процента, соответственно, я получу 4121 рубль. Нажимаю подтвердить и снять. После этого мне нужно ввести код подтверждения. Он приходит на почту. Давайте сейчас мы на почту зайдем вот он пришел код я его копирую соответственно захожу в кабинет ввожу сюда код нажимаю подтвердить все вывод успешно совершен далее мы с вами заходим в кошелек пэйр Было вот 10 10288 рублей давайте сейчас обновимся все, 410 рублей. То есть, можно вот здесь вот все посмотреть. Вот они, эти деньги пришли. То есть, все моментально выводится. То есть, как только вы заработали деньги, можете сразу их, соответственно, и вывести. А, на этом все, друзья. Под этим видео будет находиться ссылочка.